Moi, c'est la Где от меня? Нет, нет! Нет! Нет! Пора сюда свалить! Всем надеть очки! Всем надеть очки! Thank <sighs> you. Тут У каждого своя, а? Зачем за оно пришло? Пошли, пошли, пошли, на свободу, с свободы свои. Здорово! Рад вас видеть? Спасибо. Веси, веси, День добрый, Где я забыла, там где-то вас? Подождите здесь Давай. Бандус высокий. Смотри, посадок огонь открыли. Сейчас вернемся грубо и вас проводят. Просто, хорошо. Да, мужики, за провод до Янова по косарю. Хорошо. Выходим, пошли. Прямо, направо. Прямо. Ты ваш? Да, мы господа, добро за труп, пожалуйста, армейские склады. Запустите другу. Мы бы хотели поаплодировать. Группа одиночек, по-моему. Да. И перед вами просто. Сейчас наливаю. Товарищ. Нет, свобода. Приходите вперед. Пошли. Мы сразу трассной... все прошли, наш мудрец. Пить послабше а Кто-то метится, по-моему, из ваших, то ли будем бинокль смотреть Вот, вот стоит, человек Я не вижу Ваш, а? Просто кладнел, может, по нам хотел Смотри, смотри, те прошли Спокойно, значит ну, быстро повеселее Опа. Салют, там можно найти? Поп, сейчас? Ты мне? Да. Да. Да. Да. Да. Да. Вопрос по поводу работы, помощь, что вам надо, что не надо. Ой. Тебе? Старш... Можно мне? Держи, рублик. Старших пока нету. Ага. Я пока не в книге. Я помню, то есть пока неизвестно. Ладно, попозже. Там у нас что-то вроде монолита, да, по-моему? То есть стране. То есть поменялось давно и как никак Ну понятно. Все, шливо. Денежки отдал. Дядька А это что за заведение? Это Янов Янов? Что, закрыто что ли? но может быть Видно, кто-то хотел попасть туда, черный да. А мы взяли, Я, тебе. Я же деньги отдал, Кому? отдал, у которого стоит человек бабки? Я ему отдал, отдал рублик Подожди, фонд ты он взял? Не его, который стоит на воротах, на воротах стоит да, он взял, взял, взял. Все, проходи, друзья, да. Закрыто пока а, еще Что такое у тебя? Друг это, Законтит, Друг, это Как зовут? Честер? Честер. Мальчик? Да. Почему глаза разные? Один выбили, а второй нормальный. Стандартного а, размера. Понятно. С, с бантиком? Да. у него что ли? Ну, просто красивый. Да, красивый. Понятно. Может приростку не хочешь? Давай. Ну ты присоединяйся. Нет, правда нет. Бар закрыт, ребят. Пойду. Жопки подняли. Натащиты веточку. Кстати, веточку. Блять, как ни хуёво в болоте-то провалится. Провалилась, да? Да. По самой не гран... Нет. Нет, я не мило. Я сказал, что есть тропинка. Я же менялся, что усунул, затопило. Слушай, твои тропинки все время в какой-то жопе оказываются. -2. Да. Это второй. Это было. Так там же закрыто ребят Тимоти, официальное открытие первого ресторана быстрое питания, армейские спады Тимоти все в пор вечера Слушайте, девушки сумку черную никто не видел на что Весь, поход ну, да, сумочка там вещь еще не нужна. Не открывай что-то у меня есть. Да. Угощей, конечно, блядь. Хорошим людям что-нибудь помочь. Что, детский? Нормально все? Что Я... давно в зоне-то не видел, да? Семья, работает, дома, ты понимаешь? Много там и заработаешь. А... Мало с прибали. Будешь, не? Нет, спасибо. Не? Обсуждаем, общаемся, гощаю. Откуда вы? Прибыли зону. Нет, Такой блядь, у вас это самое тянулась, организованная туристическая группа, что ли? Нет, ну мы шли разными группами, а с, встретили ваших бойцов же все, все же зайдут пьяных Да вот, И как, вот. хотел как раз по поводу работы, может работа есть, что нужно делать, что не нужно делать, скажите, подскажите Там всех забрали, кого можно было забрать Да, абсолютно все забрали. Моналит. Монолит? Монолит вас гнал? Да И они забрали, знаешь, ну ладно. Вон дядька, иди пока в бар, пообщись с баром. Там закрыто. Закрыто? Закрыто написано. Я пошел бы, не вопрос. Ну-ка, блядь. Может вы там скажете? что там как? Слушай, да тут вообще на самом деле очень опасно. Буквально 300 метровая зона просто пиздец происходит. Мы тут даже барьер как можно, тут везде просто вперед монолит. Все толпами. Вот тут дорога до монолита недолго. Там есть дороги определенные. тут все печально. Ну и военные иногда же мы с долгом там, ну это А бандиты? Просто нормально, спокойно? Спокойно? С вами-то не. Ну так, побраться? Побраться? Побраться. Понятно. нормально А ты что видел там? Ты можешь что заметить? Да ничего, мы только палец убежали, сразу ваших увидели, за ним выбежали. я просто Шон уже видел. Правда, <с enacted> да? Проясно, да. Туда. Ну, пока это да. Это карта 네. есть? Да, карта есть. Давай. Давай. стоп. Здесь. Кому бы жарко сидеть на солнышке, можете дойти, посидеть в руки, сидим, не хулим. Так, все правильно ты досмотрел. Ребята немножко спроебались и они как прям нормально лежали. Да? По дороге. Хорошо, спасибо за информацию. Все, хорошо, конечно, спасибо за информацию. Потеряла, потеряла, потеряла, что-то хорошее может твоего друга. Лопата, что не оружие? Лопата.